Приветствую мои родные подписчики, с вами Елена Дегурова и самый точный энерговибрационный прогноз на эту неделю для каждого знака зодиака. Буквально 1 апреля мы провели большую 4-часовую встречу, на которой я дала детальный прогноз на апрель. Был дан прогноз по каждому знаку зодиака, а также по году рождения. И бонусом был для каждого года рождения прогноз на год с рекомендациями. Каждый получил не просто прогноз событий, а еще и как нейтрализовать негативные события и усилить желаемые. Еще был дан подробный детальный а, вибрационный фэншуй, где в деталях я рассказала, а, какие стороны света а, чем опасны, почему, как устранить самое главное опасное влияние, как их обойти, а также какие стороны света для какой сферы вашей жизни можно использовать и, конечно, секреты того, как это усилить. Четыре часа теории без перерыва. Мы даже не успели разобрать вибрационные активации. Вибрационные активации это определенные действия, которые будут активировать ваши вибрации, соответственно с вибрациями земли для исполнения ваших желаний. Это, эти секреты я обязательно доделаю и дам их в письменной форме. Вы же понимаете, что в еженедельных прогнозах я не буду давать всех секретов, которые помогут каждому человеку сделать жизнь еще более счастливее. А вот на таких закрытых встречах, где будет дан ежемесячный прогноз и детальные рекомендации, я буду делиться всем, что знаю сама и использую сама. И к нам уже обратились люди, которые по той или иной причине не смогли попасть на встречу с просьбой приобрести запись встречи. Конечно же, мои родные, всегда, пожалуйста, вы можете в любое время приобрести запись встречи. Ссылку на приобретение вы найдете под этим видео на нашем канале в YouTube. Если вы нас смотрите в соцсетях, то нажмите с правой стороны этого видео на значок youtube и вы попадете на наш канал кстати во первых отметьтесь что вы перешли чтобы мы были спокойны что вы нас нашли поставьте лайк и сделайте репост во все соцсети и подпишитесь на канал таким образом мы будем уверены что у вас точно все в порядке а еще 5 мая я приглашаю вас на Следующий прогноз, который я дам уже на май. Почему 5? Потому что мы будем жить по солнышку с вами, и прогнозы я буду давать с 5 по 4 число каждого месяца. И с 1 по 5 по 6 мы будем проводить встречи онлайн, где я буду давать живые прогнозы. Так что вы сможете не просто услышать все секреты, но и задать свои вопросы. Поэтому рассчитывайте время 5 мая. Мы вас ждем. Также ссылка на участие под этим видео. А сейчас прогноз на эту неделю для Девы. Девам я рекомендую усердно трудиться в начале недели и обязательно доводить до конца все дела. Отношения в семье будут строиться на основе конструктивного сотрудничества и совместной деятельности по благоустройству жилья. Если у вас молодая семья и вы имеете ну, достаточно невысокую зарплату, то некоторые крупные вещи для дома вам помогут купить близкие родственники, возможно родители. Со среды и до конца недели будет прекрасное время для интересного и приятного общения. Молодым людям я рекомендую посещать увеселительные мероприятия, концерты, вечеринки, деловые встречи общие. Наверняка вы там познакомитесь с представителями противоположного пола и у вас могут завязаться романтические отношения. Также это хорошее время для легкого флирта. А семейным девам на выходные я рекомендую а, поездку на пикник за город, на дачу. И обязательно возьмите с собой детей. Проведите этот а, день, а, эти выходные, точнее а, в семейном кругу. Продолжая тему отношений, а, добавлю. Для влюбленных дев эта неделя начнется с приятных авансов. Для назревшего доверительного разговора очень хорошо будет выбрать такие дни как 4 и 5 апреля именно в это время вы будете готовы затронуть болезненную тему которую обычно вот как-то предпочитали обходить стороной и самое главное услышать правду в ответ на мучащий вас вопрос хотя сначала задайте себе вопрос вы точно хотите это слышать а также еще проявите э, э, активность э, и у вас появится шанс откровенно поговорить с партнером о самой интимной или наоборот высокодуховной грани ваших отношений, без которой они будут ущербны. Субботу и воскресенье желательно провести вместе. Это лучшие дни недели, особенно для тех, кто хочет наладить отношения, улучшить их и развить. А теперь карьера и финансы. У ДЕФ эта неделя может быть связана с финансовой нестабильностью. Старайтесь воздержаться от а, рискованных инвестиций, особенно а, это связано с оптовой торговлей и игрой на валютной или фондовой бирже. Игра на разницы цен с целью получения прибыли сейчас может не оправдать ожиданий и также привести к убыткам. К концу недели благоприятное время для представителей творческих профессий. Также можно тестировать новые методы, проводить эксперименты и делать, в общем-то, даже смелые эксперименты. Вперед, действуйте активнее. Ну что, мои родные, вот такова будет у вас неделя и, конечно же, я напоминаю, чтобы сделать свою жизнь еще более а, счастливой, возьмите все в свои руки. А, приобретайте запись а, встречи, которая прошла у нас а, о прогнозе на апрель с точными рекомендациями, действиями, как же улучшить свою жизнь или обойти не очень благоприятные события в вашей жизни. Также вы можете всегда заказать индивидуальный прогноз на неделю, где я вам дам подробное описание на каждый день недели, общая тенденция дня, финансы и отношения. А также вы можете заказать прогноз для одной сферы жизни, где на месяц я дам по каждому дню детальное описание и рекомендации. Все ссылки, которые вы можете получить, ссылки на описание прогнозов, на примеры прогнозов, вы можете найти под этим видео на нашем канале в YouTube. И, конечно же, мне всегда приятно с вами общаться, а не просто быть говорящей головой в YouTube. Ставьте лайк после просмотра. Для меня это будет понятно, что вы смотрели и вам это нравится. Делайте репост во все соцсети, делитесь с друзьями полезной информацией и, конечно же, подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в числе первых, кто увидит выход нового полезного видео, прогноза, ответов на вопросы или рекомендаций. Ну что, моя Родные, С вами была Елена Дегурова и самый точный энерговибрационный прогноз на эту неделю. Всех нежно, конечно же, обнимаю в чате и обещайте стать еще более счастливыми. Пока-пока, мои родные. До новых встреч!